Ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас я расскажу вам о такой новинке, от которой вы реально упадете. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про девайс с самой быстрой зарядкой от компании Geekvape под названием Обелиск. Девайс поставляется просто в огромной картонной упаковке. Открываем коробку и сразу же видим мод, дополнительное стекло и бак Обелиск Танк. Под поролоном скрывается не менее интересный девайс. А именно, зарядное устройство с функцией просто молниеносной зарядки. Сохраню интригу и расскажу про нее чуть позже. Также тут лежит двусторонний кабель USB-C, специальный ключик для извлечения испарителей из бака, комплект орингов и дополнительный испаритель. Кстати, один из испарителей уже предустановлен. Обелиск, как мне кажется, положил начало новой линейке девайсов от компании GeekWave. Он вынесен в отдельную категорию и не относится ни к Aegis, ни к Venex, ни к девайсам серии Z. Заметно это и по внешнему виду. Он строгий и минималистичный, габариты у обелиска стандартный, высоту он всего лишь 128 мм, а посадочная площадка рассчитана на атомайзеры диаметром до 27 мм. Это дает нам понять то, что на него станет практически любой современный атомайзер. Передние и задние грани девайса слегка скруглены, что делает удержание девайса максимально приятным. По своей форме это обычный прямоугольник без ощутимых выступов или вырезов. Боковые панели украшены однотонными вставками с логотипом производителя. На лицевой панели находятся привычные органы управления. Довольно большая прямоугольная кнопка Fire, чуть ниже нее расположился цветной информативный дисплей, и в самом низу находятся кнопки управления «плюс» и минус. Справа от панели управления разместился мой любимый порт USB Type-C. Максимальная мощность обелиска составляет 120 Вт. Из режимов работы есть все, что может понадобиться. Вериват, термоконтроль, режим ручной настройки коэффициента температурного сопротивления или по-другому TCR, режим настройки кривых преднагрева и, конечно же, байпас. Питается обелиск отстроенного аккумулятора объемом 3700 мАч. Ну и наконец-то пришло время рассказать про самую главную фишку этого девайса. А речь пойдет о его быстрой зарядке. Итак, внимание, от 0 до 100% он заряжается менее чем за 15 минут. Мы провели небольшой эксперимент. Высадили аккумулятор в ноль, подключили зарядку и взвели два секундомера. Он зарядился от 0 до 100% за 14 минут и 41 секунду. Такой бешеной скорости зарядки можно добиться при помощи специального блока питания. Правда, в моем случае он был в комплекте. Его мощность достигает до 65 Вт. Поверьте, это невероятно мощно. Ну и чуть-чуть технической информации. Этот блок питания поддерживает протоколы PD 2.0, PD 3.0, QC 2.0, QC 3.0 и QC 4.0. То есть от этого блока питания вы можете заряжать даже ноутбуки, телефоны, фотоаппараты, в общем любую технику даже сам вейп может быть использован для зарядки других устройств, при этом максимальная сила тока составит 2,4 ампера. Парни из компании Geekway провели огромное количество различных тестов и заявляют нам, что быстрая зарядка безопасна, и максимальная температура, которую может достичь девайс во время зарядки, составляет не выше 46 градусов. Для сведения, в нашем случае она не превысила 36 градусов. Единственным минусом при постоянном использовании является то, что срок жизни вашего аккумулятора будет слегка уменьшаться но если вы будете использовать этот девайс с обычным кубиком то он прослужит вам не один год ну и конечно же пару слов про комплектный бачок его объем составляет 5 миллилитров работает на сменных испарителях стоит отдать должное они довольно вкусные в нижней части бака разместилось кольцо регулировки обдува а в верхней части находится крышка отсека заправки отверстие для заправки огромное так что заправить бак не составит сложностей а в конце ролика я хочу сказать следующее этот девайс прекрасно подойдет пользователям со стажем и новичкам благодаря своему полноценному функционалу также он обладает шикарным внешним видом и эргономикой у него быстрая зарядка и довольно большой аккумулятор. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.